но успеть, что предпочтительнее, а до этого вот Лана спрашивает, могут быть сильно полные люди автономы. Хотела сказать лично мне коротко, конечно, что это же не зависит от того, какие вы, это же все-таки внутреннее больше состояние автономии. Ну что скажешь ты, Светлая? Да, да, я тоже абсолютно согласна, что автономия – это состояние, это не физический процесс это не то как ты выглядишь снаружи это именно внутренний процесс и состояние автономии это никогда ты не кушаешь не продолжительное время да ты можешь в состояние автономии попасть уже как только ты чувствуешь облегчение кишечника то есть на следующий день после того как ты поел на второй день авто, на второй день не едения ты уже можешь словить это состояние автономии. Потому что если ты его поймал один раз, то, то оно уже у тебя никуда не идет, знаешь, что это такое. Ты можешь к нему прийти даже на облегченном питании. Это как научиться плавать. Если вы плавать научились, то вы можете на море приехать через год, через два, через три. И вы войдете в море, и вы будете плавать. Вы лучше плавать не станете, потому что вы не тренировались. Но вы сам процесс, как, как грести, как, как вас держит вода, вы его не забудете. Поэтому это не зависит именно от консист, конституции, как, какой конституции человек. Это зависит от внутреннего состояния.